Индикатор индекса страха и жадности показывает нам зону 23, экстремальный страх на рынке продолжается. Индикаторы по главной криптовалюте показывают активную зону продаж. За последние сутки было ликвидировано 49 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму почти 99 миллионов долларов США и потери несут преимущественно длинные позиции. Давайте также посмотрим на соотношение коротких длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют преимущественно сейчас шортовые позиции 52,16% доминации. Индекс alt сезона двинулся немножко в средние значения и показывает отметку 53. Давайте сразу посмотрим на доминацию. Обратите внимание, я уже не в первом обзоре говорю, что на мой взгляд мы с большей долей вероятности при попытке восстановиться будем доминировать по биткоину. В первую очередь, прежде чем будем рассматривать какой-либо сезон, и это очень хорошо видно на индикаторе Market Cypher B, мы выходим из красной зоны денежного потока в зеленую зону потихонечку, это на дневном таймфрейме, но на младших часах мы можем подтвердиться зеленой зоной по этому индикатору. Обратите внимание, мы здесь в зеленом манифлоу в на 6-часовом таймфрейме. И вероятность того, что мы на дневке будем прирастать, с большей долей присутствует. Также стоит посмотреть на недельный таймфрейм. На нем отчетливо видно по индикатору тренда, что мы достигли максимальных значений дна. После чего пытаемся оттолкнуться. И сейчас также это хорошо видно и по волнам моментума. Мы двигаемся от якорной волны к триггерной. В двух словах, для тех, кто не знает, как работает индикатор Market Cipher, есть обучающий материал по индикаторам в плейлисте обучения. Вкратце хочу рассказать, потому что иногда такие вопросы возникают в комментариях. Индикатор Market Cipher B создает из нескольких индикаторов и осцилляторов, и один из главных. Его осцилляторов это денежный поток, money flow. это красные и зеленые волны. Когда Moneyflow находится в красной зоне, это значит из актива выходят деньги. Когда индикатор находится в зеленой зоне, это значит деньги входят. Соответственно, когда деньги из актива выходят, цена снижается, когда деньги из актива входят, цена увеличивается. Это, конечно же, не прямой вход или выход денег, это условное обозначение Moneyflow, но в любом случае рынок действует по такому Принципу этот индикатор очень четко в заложенных алгоритмах математических показывает нам это движение на графике. Обратите внимание. При этом узкие зоны, переходы из одной зоны в другую, показывает наибольшую вероятность движения цены либо сверху вниз, либо снизу вверх. То же самое можно сказать и по индикатору MFI. Это голубая волна и синие волны. Голубая это гребень волны, а синяя волна это основная волна. Если она проходит за белой границы индикатора, это означает, что мы находимся в якорной волне. Если границы не перешли и синяя волна находится внутри вот этих двух белых полос, это триггерная волна. Когда они двигаются в одном направлении с понижением, это с большей долей вероятности показывает нам направление движения цены, например, как вот здесь. Также еще очень часто на канале вы можете слышать данные по желтой волне этого индикатора. Это волна VWAP, цена средневзвешенный объемом, однако хочу сразу обратить внимание, что этот индикатор не учитывает объем, поэтому он работает в том числе и на индексных показателях. Этот индикатор строится по принципу различных математических алгоритмов, на которых основан непосредственно расчет синих волн. При этом желтая волна индикатора достаточно точна и показывает также направление движения цены, VWAP снизу вверх или сверху вниз. Поэтому оценивая то, что сейчас происходит с этим индексным показателем, я имею в виду показатель доминации биткоина на рынке, мы можем с большей долей вероятности предполагать, что мы сейчас будем тянуться вверх, по крайней мере до следующего уровня FIBA. Это где-то на отметке 42.88% в процентном соотношении. Если пробиваем, двигаемся дальше. Если нет, нам придется сделать ретест. После пробития уровня 41.47 мы сделаем на нем ретест, после чего двинемся дальше. Я думаю, по доминации в любом случае в глобальном масштабе в недельном прирастать. Также обращаю ваше внимание, что американские индексы вчера продолжили снижаться на фоне роста десятилетних летних трежерис. Это, кстати, имеет тоже такой некоторый индексный показатель обратной корреляции. трежерис растет уже более 4,3%. Ну и, соответственно, по-прежнему большинство сейчас на рынке различных аналитических ресурсов говорит о том, что процентная ставка с большей долей вероятности будет поднята на 75 базисных пунктов. Это произойдет на заседании Федеральной резервной системы 1-2 ноября. Также большинство аналитиков склоняются к тому, что процентные ставки достигнут уровня 4,5-4,75 базисных пунктов. То есть аналитики считают, что два заседания подряд, следующее заседание в декабре 13-14, регулятор поднимет ставку на 75 базисных пунктов. Поскольку инфляционные процессы в мире по-прежнему не прекращаются и Большинство различных базовых показателей по различным рынкам продолжают расти, я имею в виду показатели по инфляции. Обратите внимание на индекс доллара США, на дневном таймфрейме мы по-прежнему находимся по трендовым индикаторам глобально в бычьей зоне. После некоторых коррекционных движений продолжаем прирастать, уже подряд у нас происходит несколько импульсов по волн моментума, практически не уходя. Вниз, раз, два, три импульса по волне моментума в верхних значениях только один раз уходили. 15 августа за нулевое значение после чего быстро восстановились и если мы посмотрим с вами на недельный таймфрейм то мы с вами увидим что активный зеленый манифлоу даже без намека на снижение по-прежнему существует поэтому нам как минимум нужно сейчас достигнуть какой-либо глобальной отметки от которой необходимо будет оттолкнуться в ближайшие я ожидал конечно 117 далее поход 121 128 но по крайней мере до 117 потянуться мы должны были бы и обращаю ваше внимание недельный индикатор показывает, что у нас есть некоторое остывание по волнам моментума. То есть уже было достигнуто максимальное значение по данным индикатора, более 87 по синей волне, и сейчас мы находимся на отметочке 74. То есть есть некое снижение и есть некая перегретость в глобальном масштабе. Смею предположить, что данный индексные показатели в большей степени, конечно, обратно коррелируют с фондовым рынком и тем самым обратно коррелируют и с криптовалютным рынком. И если такой намек, хоть небольшой, появляется на то, что мы можем в конечном итоге снизиться, это придаст большей динамики для рынка. Но обращаю ваше внимание, что цена средневзвешенного объема на недельке сейчас находится на отметке минус 1. Мы уже ушли в отрицательное значение последние несколько недель и отрисовали красный кроссовер, намекая, что мы можем все-таки переломиться и манифлоу достиг как минимум средних значений. Но опять-таки это недельный таймфрейм, нам нужно рассматривать среднесрочную перспективу. но ну а в среднесрочной перспективе мы видим с вами активный манифлоу Не ушли из бычьей зоны, по двухдневному таймфрейму мы в ней. А по дневке мы ушли в нейтральную зону. И сейчас возвращаемся обратно. Индикатор показывает нам движение вверх. И подрисовали зеленый кроссовер на Сайфере. Зеленую точку, означающую бычье настроение. Мы оттолкнулись от трендовой направляющей. Сейчас пытаемся пробиться через нулевое FIBA на отметке 113.70. Если мы преодолеем эту отметку, мы направимся в выше к отметке 115, 18 примерно, плюс-минус. И дальше у нас пунктирная трендовая паутина как раз расположена на отметке 116.70. И уже уровень Fibonacci глобальный на отметке 116-64 Но перед этим индикатор фибо кстати, нам показывает, обратите внимание, значочек H, это high по данной структуре движения и максимальное его значение как раз на отметке, как я уже сказал, пунктирной трендовой паутины 116.60 примерно. Рынки у нас пока еще закрыты, премаркет пока в красной зоне, это конечно же может поменяться, но мы с вами недавно смотрели в обзоре движения по рынку с учетом выхода отчета по внутриэкономической составляющей США, бежевой книги, и мы предполагали о том, что мы в любом случае по данному отчету после его выхода, либо в преддверии его выхода всегда понижаемся, и это понижение сейчас Происходит, обратите внимание, я показывал это в предпоследнем обзоре, мы всегда после отчета опускались вниз. В некоторых случаях это происходило перед ним, но поскольку мы сейчас перед ним росли, то с большей долей вероятности мы после отчета падаем. Так и происходит. Отчет у нас вышел 19 октября, и после этого мы нарисовали уже две нисходящие дневные свечи, и, скорее всего, движение вниз продолжится, и мы сейчас с вами посмотрим на биткоин, но прежде чем мы начнем рассматривать главную криптовалюту, хотел обратить ваше внимание также в том числе на некоторые индикаторные показателей в первую очередь хотел обратить ваше внимание на чистый нереализованный прибыль и убыток. Этот индикатор можно найти на портале Look into Bitcoin, все ссылочки есть в описании к этому видео. Этот индикатор разделен на некоторые зоны, это зона эйфории, это зона оптимизма, зона страха и так далее. В общем, самое главное, что по этому индикатору можно с большей долей вероятности определять, какие сейчас настроения на рынке и где мы находимся с точки зрения потолка либо дна рынка. И обращаю ваше внимание, что всегда, когда мы находились внизу на дни рынка рано или поздно, мы все-таки вырывались вперед и вот здесь это было в 2012 году, вот здесь это было соответственно 2015 год, вот здесь в 2019 году отскок, здесь коронадам 2020 года и сейчас мы тоже находимся в зеленой зоне. В зоне капитуляции. Но окончательная капитуляция может все еще продолжиться. Обратите внимание, даже после ухода цены мы какое-то время восстанавливались, после чего рисовали двойное, а то и тройное дно по этому индикатору. Вот здесь было, например, двойное, здесь было тоже двойное, а вот здесь было тройное. Поэтому стоит обращать внимание, конечно, на то, что мы сейчас с вами уже активно находимся в зоне, когда с большей долей вероятности мы можем выйти из этой зоны и направиться в зону надежды, далее в оптимизм, но нам может потребоваться еще дополнительно какое-то время нахождения здесь. И большинство множество сейчас, если вы посмотрите по ончейн анализу, как раз таки показывают нам тот самый период капитуляции, который актив должен пройти. Вот, например, в период 15 года, эта капитуляция происходила достаточно длительное время. Это можно посмотреть по другому индикатору, в том числе по индикатору реализованной стоимости. Обратите внимание, реализованная цена, вот эта оранжевая линия на индикаторе модели Bitcoin Price, также charts.google.com, ссылка на этот ресурс тоже есть в описании к этому видео. И мы некоторый период времени находились под этой линией, после чего всегда Обратите внимание, мы под этой линии находились вот здесь. Это было в сентябре 2011 года. Вышли мы из этого состояния в январе 2012 года, поконсолидировались на кривой, после чего двинулись вверх. Мы также заходили за эту кривую в январе 2015 года, после чего даже была попытка вырваться вверх, но возвращались обратно и в конечном итоге вырвались и пошли вверх уже это было в период непосредственно октября 2015 года. То же самое происходило и в ноябре 2018 года с выходом в марте 2019 года. И сейчас мы мы с вами провалились в январе 22 года при абсолютно неординарных макроэкономических и геополитических условиях и сейчас до октября находимся здесь в прошлый такой длительный период с января 15 по октябрь 15 мы уже вернулись к росту тоже была попытка вырваться вверх так же как и здесь сначала вверх потом ушли снова на капитуляцию и только после этого стали возвращаться прорываться через эту кривую и вернулись к росту стоит также обратить внимание на основные показатели которые мы увидим с вами на следующей неделе по фондовому рынку в первую очередь 24 октября стоит обратить внимание на объем промышленного производства китая сейчас внимание к этой экономике достаточно повышенное с учетом всех происходящих событий в макроэкономике поэтому этот показатель может конечно же оказать влияние на рынок и также стоит обратить внимание и на ввп китая за третий квартал мы тоже об этом узнаем в понедельник рано утром что касается американского рынка то я бы обращал внимание на следующей неделе конечно на индекс доверия потребителей в первую очередь продажи нового жилья это все что касается сектора Реид в глобальной американской экономике, который влияет так или иначе на мировую экономику. И стоит обратить внимание в том числе и на ВВП, конечно, за третий квартал в Соединенных Штатах. Также часто влияние на рынок оказывает и базовый индекс расходов на личное потребление. Ну и, конечно же, это индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Тоже американский рейд будет влиять на следующей неделю на нас. Это будет... Практически всю неделю, поскольку отчетность будет выходить с понедельника по Китаю, а дальше вторник, среда, четверг и пятница в основном Основные показатели, которые нас интересуют, это, конечно же, США. Ну и, и также стоит еще обратить внимание в четверг на один из важнейших показателей, это число первичных заявок на получение пособий по безработице, поскольку данные по безработице сейчас прямо влияют на уход в рецессию американской экономики. Здесь речь идет как раз таки о том, что в одном из последних выступлений Джерома Пауэлла, главы Федеральной резервной системы, на вопрос журналиста он отвечал, что американская экономика не может сейчас находиться в рецессии, поскольку у нас сокращается безработица. поэтому на этот показатель стоит обращать внимание, так как именно регулятор считает, что уход в рецессию невозможен, пока безработица не растет. Поэтому число первичных заявок на получение пособия по безработице является одним из важнейших показателей, на который сейчас стоит обращать внимание, в любом случае, всем инвесторам. Ну и переходя к графику биткоина, еще раз хочу обратить внимание, что мы сейчас отрабатываем данные по бежевой книге. По индикатору тренда мы все еще двигаемся вниз, находимся, до да, максимально практически уже в зоне медвежьих настроений. У нас есть намек на то, что мы пытаемся отрисовать большую триггерную волну, но если мы посмотрим на индикатор market cipher, мы еще намекаем на попытку роста по дневному таймфрейму, поэтому после какого-то ухода вниз, я все-таки ожидаю тот вариант, что мы будем прирастать. Давайте сейчас посмотрим на основные Ключевые показатели, я имею в виду ценовых зон, на которые стоит обращать внимание на дневном таймфрейме. Сейчас цена консолидируется на пунктирной трендовой паутине в зоне 18760. Примерно здесь же, обратите внимание, находится и нулевой уровень FIBA по индикатору Fibonacci, где-то на уровне 18 890. Мы сейчас оттолкнулись от пунктирной трендовой проколом свече, и сейчас удерживаемся именно там, здесь же и трендовая направляющая, обратите внимание, мы четко отработали в луч. Если мы прорываемся сейчас ниже, то мы уходим к отметке low, обратите внимание на индикаторе, это где-то примерно в зоне плюс-минус 18 вот куда-то сюда уход вполне себе вероятен. Также обращаю ваше внимание, что с большей долей вероятности сейчас до следующей недели мы можем сходить вот так. После чего я ожидаю в любом случае отскок куда-то вот сюда в зону 19 как минимум 600. Слишком сильно нарисовал. Где-то Примерно вот так. До вот этой пунктирной трендовой, которая выступает с сопротивлением, здесь же главный уровень поддержки у нас 19600. Это предыдущий all-time high цены с -го года. И скорее всего нам необходимо будет сейчас предварительно сходить вот так после чего оттестировать это уже ставшее сопротивлением. И далее, конечно же, при том негативе, который сейчас распространяется на макрорынке, мы, скорее всего, увидим вот такое вот движение в зону капитуляции. На сегодняшний день основные сильные руки, долгосрочные ходлеры не продают актив, они его удерживают. Любой рынок капитуляции связан именно с тем, что самые крепкие и сильные руки рано или поздно все-таки склоняются к тому, чтобы продать и зафиксировать свои убытки, в конечном счете, либо без убыток, если это достаточно долгосрочные держатели, которые имеют среднюю покупку примерно плюс-минус в зоне 15 тысяч, то большей долей вероятности они будут продавать, чтобы зафиксировать хотя бы какой-то профит. После того, как уходит с рынка именно эта когорта долгосрочных держателей, рынок потихонечку начинает насыщаться новыми инвесторами, так называемыми туристами, и начинается новый период накопления. Поэтому я до сих пор ожидаю, что у нас будет, скорее всего, уход сейчас для того, чтобы первично напугать, после чего будет отскок для того, чтобы все поверили в начавшийся bullrun, и что где-то с отметки 17,618 мы начали отскакивать. Обращаю ваше внимание, что все эти уровни очень четко видно сейчас по разлиновке. После этого большинство инвесторов начнет заходить в актив, особенно молодые, неокрепшие руки, и рынок необходимо будет развернуть и увести на глобальную капитуляцию. Куда-то в зону первично, я думаю, что 17 600 или в зону 15. Наибольшая вероятность сценария это конечно уход вот сюда 16,5 где-то примерно После того как преодолеем и сломаем зону 18 тысяч Как раз к этому периоду времени возможно мы уже будем находиться на нижней границе В максимально медвежьих настроениях по трендовому индикатору Этот период может занимать какое-то время После чего необходимо будет нам конечно же разворачиваться И на дневном таймфрейме мы будем двигаться вверх То же самое можно сейчас отчетливо видеть и на недельном таймфрейме Обратите внимание мы по недельке сейчас находимся уже достаточно далеко внизу и нам необходимо конечно же какое-то время там поконсолидироваться прежде чем мы будем отскакивать, но недельный таймфрейм нам показывает активный красный манифлоу, и он не изменяется в уменьшении, он наоборот увеличивается, предыдущие значения 30.62, сейчас 33.59, то есть money flow продолжает расти, нет точки опоры, при том, что у нас есть якорная волна, есть уже малый триггер, попытка его отрисовать, с учетом максимальной перепроданности по стахастическому и классическому RSI, они лежат уже здесь практически на дне, мы с большей долей вероятности будем, конечно же, на недельке прирастать, но нам необходимо будет все-таки какое-то время здесь поконсолидироваться. Поэтому сейчас может быть такая попытка на неделе ухода сюда куда-то, после чего мы опять уйдем вниз, капитулируем, и начнем полноценно восстанавливаться, потому что обратите внимание на недельном таймфрейме трендовый индикатор может здесь находиться достаточно длинный период времени. Что касается локальных трендов, то мы конечно в медвежьем настроении, у нас полноценная полнотелая свеча Хайконеши. мы лежим на индикаторе Фибоначчи на нулевых значениях, максимальным проколом также на направляющей пунктирной трендовой паутины на отметке 18 где-то у нас выступает сейчас зона поддержки. Как я уже сказал, провал этой зоны отправит нас куда-то в зону 18 на пунктирную трендовую паутину и минимальное значение по индикатору тренда лой. Дальше, если прорыв продолжится, то мы либо отсюда отскочим вверх, либо нам придется спуститься чуть ниже в зону 17 тысяч, после чего вернуться на ретест зоны 19600 примерно, 19400 куда-то туда. После этого, скорее всего, с учетом тех данных, которые выйдут на следующей неделе и заседания Федеральной резервной системы, которые нам надо будет отыгрывать ближе к началу ноября, рынок будет в большей степени, конечно же, негативным. Если брать интрадей-стратегии, то на сегодняшний день у нас пятница, поэтому в пятницу обычно рынок подвержен низкой волатильности. Я бы был очень осторожен сейчас со входом в позицию на субботу и воскресенье. Сегодня в пятницу можно было отыгрывать шортовые позиции, но если говорить о завтрашнем дне, то я бы просто наблюдал за рынком и постарался находиться вне рынка. Очень часто задают в комментариях вопросы, какие монеты ты покупаешь, что ты удерживаешь и э, что ты думаешь на перспективы по каким-то альткоинам и каким-то проектам. Уже неоднократно об этом говорилось, хочу сказать всем тем кто впервые подписывается на канал я торгую локально для накопления у меня существует только биткоин. я откупаю его по стратегии начинаю откупать уже с уровня 19 тысяч потому что как я сказал в этом обзоре мы сейчас находимся в глобальном формировании дана у меня по моему money management расчет на то что биткоин с этой отметки может потерять 80 процентов своей стоимости Почти 85% Поэтому я не переживаю с этой точки зрения Что я найду плохую точку входа Поскольку по большинству он чей индикаторов Так и технических, так и глобальных внутрисетевых Мы находимся на дне, либо на этапе его формирования Что касается альткоинов То они существуют в моем понимании Исключительно для спекуляций у меня нет никакой глобальной веры ни в какие проекты, поскольку я не могу их полноценно оценить. За ними стоят материнские структуры, чья отчетность мне недоступна. Поэтому альткоины существуют исключительно для спекулятивных трейдов в течение дня. Я стараюсь не сохранять и не накапливать их на долгосрочный период. На этом, наверное, все. Всем хороших выходных. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Сегодня вечером в 21.00 на канале GevaFine будет стрим. Так что заходите вживую, пообщаемся, можете позадавать вопросы. С вами был Гоша, канал IndexRaid и до новых встреч.